Как же я люблю, когда они вот так вот тихо, мирненько сидят. Да. Кстати, я вчера сняла видео, где я предупреждала, что Мурзик, ты дождешься. Да? О, Танюшка идет чистая. Смотрите, тоже видео длинное. Все-таки мы ее вымыли, но у нас глазки немножко. Но она немножко стала другая. Не знаю, что-то какая-то не такая была. О, Тишка пришел. Гулен наш. Утром выбегает, ночью бежит, если большие коты пошли. Все рядом со мной. Так вот, я хочу сказать, Мурзик вчера заступился. Вот за маркиза. Маркиза вчера кот какой-то чужой напал. И вот он в защиту брата пошел. Не успел, правда, это все я снять. Ой, ты моя. Ну, красата моя. Танюшка. Ой. Ксюшка.